Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Немецкий линкор 10 уровня Мекленбург. Карта осколки, игрок Санчес 1970 Первый залп И почти 8000 единиц урона есть Так, если честно, даже не представляет Этот Линкор, по-моему, можно приобрести в Адмиралтесть Наверное, за сталь, скорее всего Ну, я точно не уверен не знаю, у меня стали не хватает, я там давненько не заходил, ничего не покупал. А так, если посмотреть, достаточно неплохо вооруженный корабль. Да, здесь у нас и торпедное вооружение присутствует, 16 орудий главного калибра. Да, конечно, калибр, может, не такой большой, как у прокачиваемых линкоров немецких. Но зато количество. Иногда количество решает. Ну и прибавим к этому неплохую перезарядку Плюс, наверное, можно и в ПМК прокачаться Наверное, по крайней мере, все другие немецкие линкоры Это позволяет сделать еще один зал Ну, не особо удачно Урон около 20 тысяч но Плюс дальность стрельбы здесь тоже побольше, чем у прокачиваемых По крайней мере, это у того же Гроссер Курфюрса Дальность намного ниже Ну, Гроссер-то уже у нас не прокачиваемый если честно, у других кораблей не помню, потому что еще на них ни разу не играл. Кстати, один, который вместо Гроссера я уже прокачать прокачал, но прям вот совсем накануне еще ни разу даже в бой не успел выйти. Просто купил и вышел из игры. А здесь у нас 22 километра дальность, плюс еще есть возможность поднимать корректировщика. и еще защита от авианосца, есть заградительный огонь ПВО. То есть, я так понял, этот корабль позволяет придерживаться всевозможных тактик, как и отыгрывать на дальней-средней дистанции, так, если прокачать так, примерно. Но по-любому, я думаю, можно в ПМК выходить на ближний бой, тем более еще и у нас есть торпеда. Зал по решелье. Есть попадание, два сквозняка, два пробития. Урон перереваливает за 40 тысяч. Отогнали здесь вражеские эсминцы, которых целых два здесь находится. Ну, в принципе, союзных-то тоже два. Ну, пока на точке, да, никто особо идти не хочет. Хотя вот сейчас что мешало бы, можно. Ну, вот там просто уже повыхватывали, да, я смотрю. И Магадор там уже получил. Немало повреждений. А второй сменится, так вообще там на соплях убежал. <звы> Счет равный. 2-2. По одной точке команда захватили. Но ну, союзник небольшое преимущество по очкам. Там в 24 очка всего. Можно сказать. Пока что еще непонятно, какая команда идет к победе. Потихоньку, да, идет. Перестрелка На дальней дистанции ну, принципе, На ближней дистанции выходить тоже чревато Когда на фланге присутствуют эсминцы Тем более две штуки Лучше не торопиться Те, кто рядом, захватываем точку. Странно, что никто точку не пошел захват. Ну, вроде, никто не мешает. Спокойно можно было пойти вон там же Магадору, его даже светить некому. РЛС поблизости нету, авианосцы тоже где-то там своими делами занимаются. В другом плане, авианосец точнее, он один. Ну нет, некоторые почему-то не думают о том, что захватывая точку, ты даешь своей команде определенное преимущество. Ну вот противники, по-видимому, думают. Я смотрю, там идет захват точки Б. Что там делает Монтана вражеская? Так. Впереди планеты все. Не дайте им захватить точку! Конечно, точки ни в коем случае отдавать нельзя. Неудачное попадание, непробитие, рикошет Близко как-то здесь выкатился авианосец Сейчас его будет светить эсминец. и эсминец Монтана сейчас может дать зал как раз по авианосцу Скорее всего будет она стрелять Потому что для некоторых авианосец это как... А, ну это не авианосец, нет, извиняюсь. Это у нас этот... Я просто сначала смотрю такой на палубу, да, думаю, авианосец, нет. Это линкор с возможностью поднимать эскадрили. Так что все в порядке. Авианосец вообще, он далеко находится там на правом планке. знаю, в такой, когда есть возможность стрелять из главного калибра, на таких кораблях смысла нет вообще использовать эскадрили. Это если, к примеру, ты не достаешь, не, нет возможности сделать залп, тогда уже да, поднимаешь самолеты и летишь там. Счет. 3-3, но противники зато захватили вторую точку и по очкам уже выходит вперед. Минус угоду. один союзник еще. Там, по-видимому, не особо умелый эсминец Не рассчитал дальность хода торпед. Ну как не рассчитал, да? Ты прекрасно видишь, на какой дистанции от тебя находится корабль, когда торпеда отправляешь. И должен знать дальность этих торпед. Это посмотреть несложно. Да, просто на торпеду вот так вот. Оп, навели. Посмотрели. Дальность хода, ну, к примеру, у этого корабля 6 километров. Значит, если вы находите противника дальше, чем 6 километров, и он не идет к вам навстречу, да, если на встречном курсе, можно, конечно, с более дальних дистанций отправлять. Противник просто недостающее это расстояние сам пройдет. Ну, все логично. И тут чем медленнее торпеды, тем с большей дистанции навстречу их можно отправить по-моему, уже можно ремку использовать. Наверное, единственный недостаток данного корабля это небольшой запас прочности, конечно, для десятки, 85 тысяч. Прям на 20 тысяч меньше, чем у того же, к примеру, Гроссера. Кстати, наш сегодняшний герой тут не прокачан в ПМК, да, отыгрывает чисто от главного калибра, потому что если... на да, тут дистанция до Фридрихтергросса, сейчас если бы в ПМК, то как раз оно бы вовсю настреливало, но нет. Расчеты... Расчеты... первый уничтоженный противник. по-прежнему равный, да, тот там, одного из союзников. Он, Магакицуки, уничтожил магадоры и счет 5-5. Но точек у противника больше, поэтому противник сейчас в более выгодной ситуации находится. По очкам они потихоньку идут к победе. Я не знаю, ни разу не прокачивал немцев не в ПМК. Только в ПМК играю на этих кораблях. Если хочется поиграть чисто от главного калибра... Я, наверное, просто пойду на какой-нибудь другое корабле поиграю другой нации. Расчеты в обычном режиме. Ну что там, некому захватить точку-то какую-нибудь. Как-то по карте все так. Ну, значное попадание, 2, даже 30 цитадельки. Куда там бежит союзный авианосец? И, к тому же еще и совзвод на нашего сегодняшнего игрока. Вашу... Не знаю, может, письмениц там за ним охотится. Огонь на цели. 11 тысяч по авианосцу проходит урон. Большая часть оставшихся противников он там где-то на левом фланге В отдалении надо идти продавливать Брать точку Б Как раз союзник на авианосце Может если что посветить И попробовать обнаружить эсминец Хотя бы о, о его присутствии Можно догадаться легко да <laughs> Просто летишь, оп, если Поблизости никого нету А самолеты в засвете Значит эсминец где-то есть Потому что точку надо брать сейчас по-любому. До конца боя остается 8 минут. Разница по очкам уже 300 единиц. Это, это много. Просто потом может быть такое, что не получится догнать. Ну, плюс, конечно, что Мидвей здесь подошел прям на такую дистанцию. Боя. Сейчас будет возможность его уничтожить. Зря он допустил такую ошибку. Есть цитаделька. И Марсони подалеку от Мидве. Команда-то потихоньку заканчивается, остаются в четвером против шестерых. Надо, конечно, сейчас Мидваем разбираться. Есть основной калибр. До этого еще награду какую-то я смотрю получил, но это, по-моему, взводная, так сказать, медаль. Сейчас смотрю, там эсминец, по-моему, нацелился на то, чтобы захватить точку А. Там сейчас вообще никто мешать не будет. Авианосцы нету. 4 в 5 остаются. Это уже третий уничтоженный противник. Горит Мекленбург. Ну, еще три ремки в запасе. Можно можно еще немало прочности восстановить. Там Решелье, он недобитый. Сейчас посмотрим. Поднимает Мекленбург корректировщик. Залп. Прям так. Даже особо там что-то не целился. Как-то очень быстро. Ну, там и, и без него. Разобрались. Как раз-таки совзводный Нахимов добирает Решелье. Зачем тогда было по нему давать залп? Ну, хотя с другой стороны, больше тут никого нету. 4 в 4 идет захват точки а но этого может не хватить разница по очкам больше 200 здесь еще неподале теперь где-то марсо Дальности. Даже с корректировщиком не хватает. Ну, только по эсминцу, но ну, не знаю, с 20 с лишним километров, мне кажется, даже по-стоящему хрен попадешь. Ну, всякое бывает, конечно. Залетают а и не такие снаряды. Зал по Марселю. Ну что там? Сейчас надо союзным авианосцу искать эсминец. Противник еще к тому же точку С отжимает. Я только сейчас внимание обратила, она уже, оп, Союзники, уже захвачена. Пять минут до конца боя. Пять минут до конца боя. Дистанция сокращается Я не знаю, как-то они без связи, что ли, играют Почему вот сейчас Нахимов ну, Не помог бы найти здесь эсминец Он летит там по своим делам Атакует противников Иногда главное в авианосце Это не атака, да, вот в такой ситуации К примеру, помочь Лидкору обнаружить эсминца Сразу же первый зал прилетает, сразу же пожар. Неприятно, но можно пока потерпеть. Прочности хватает и будет что восстанавливать при помощи ремонтной команды. Урон, кстати, подбирается уже к 200 тысячам. Зря, конечно, Марсель так идет прям бортом. На, сразу тебе одну цитадельку. Вот он и Марсо, минус союзный эсминец. Здесь с марсо помочь Никто даже не может Второй оставшийся линкор далеко Есть! Все-таки удается удобрать Шесть сквозняков, два пробития Четвертый уничтоженный По-моему, Советская Россия Будет следующим врагом Рикошета. Ну-ка, следующий залп. Есть! Пятый! Зарабатывает Кракена. По-моему, второй залп мимо. Да, Кидзуки немножечко прибавил ходу и... Промах. Есть шестой уничтоженный. Ну что ж, осталось только добрать Марсель. Даже не надо захватывать точки. В принципе, я думаю, с этим проблемам Экленбурга быть не должно. Сейчас через 20 с небольшим секунд еще можно восстановить будет большое количество прочности. Еще плюс сейчас авианосец подмагнет немножечко. Вот и все. Вот такая вот развязка. Медалей, конечно, много, но тут еще благодаря, да, то, что там. Раз, два.